Привет, друзья! Отличная сегодня погодка. Снег валит. И самое время э, достать мужика из гаража. Ну и, конечно, сегодня воскресенье. Кстати, вот показал прицеп. Он вон там. А снега жесть просто. Вообще. Вот посмотрите, сколько снега. Море снега. Опа, вот так вот сделал. Во! Море снега. Это вот сегодня мы будем все это счищать. Добираться до мужика Ну и конечно же будем его апгрейдить Повезем его на производство И будем дорабатывать А сегодня у нас Движуха именно По расчистке территории По доставанию мужика Конечно же мы его протестим Как он ездит по снегу Конечно же мы его будем запускать Короче сегодня движ Поехали Ч ⁇ как Егор получается? Ну и начинаем, конечно, этот движ с уборки снега. А сегодня у нас будет несколько контентов, несколько видео, связанных с мотоблоком и с техникой. Ладно, друзья, погнали. Ну вот он, гаражик с таким переметом жестким, ледовым. Слушай, смотри по пояс. Просто по пояс. Вот такой вот. Будем откапывать мужика, доставать мужика из плена. Этот день настал. Именно зимой, именно в такую погоду, достаем мужика из снежного плена. Одна тропинка протоптана, снега, блин. Жесть просто. Здесь снег не чистился еще ни разу. Но у нас цель это достать вон тот прицеп. Так как мы в него грузим мужика со всеми его комплектующими, со всеми его оснастями И везем на производство для дальнейшей утилизации Ну или доработки, не знаю там уже как пойдет Я вот сейчас прошелся здесь снегу уборщиком. Очень тяжело, реально очень тяжело, особенно вот там где высота больше метра ну, ладно, еще одну ходку и похоже надо будет доставать квадроцикл и вытаскивать прицеп Машину туда не заедет. Ладно, понеслась. Давай, пошел! Давай, давай, давай, давай, давай, давай, родимый! Отлично! Отлично! Отлично! Егор! Вот тут его оставляй! Все! Достали! Достали! О, блин, мы это сделали! Осталось сейчас мужика откопать! Ну все, гаражик у нас очистили, ну и вот он наш родной мужичок, слушай, интересно заведется, я Да я думаю заведется, он же японский, сейчас будем запускать. Вот зимой всегда пучит грунт, и так просто в гараж не попадешь так, просто не попадешь вот так, вот так. ну что, выйдешь? выйдет? выйдет ну что, надо тут сейчас все убирать так, ну что, погнали давай, оп так, давай чуть-чуть, оп А еще вот так так, стоп, стоп, стоп, стоп, стоп все. Давай, оба стоп, подожди, руль повернулся. Так. раз, два, три, оба! Вот а еще раз, раз, два, три, оп! Еще раз, оба! Вот так! А так! Ну что? Мужичок! Видел ты такую погодку? Нет! И как же должен заводиться мотоблок зимой? Ну все, друзья Мужика засунули в прицеп он просто туда залез прямо тютелька в тютельку. Прямо четко. Его аж даже борта, когда закрывали. За счет того, что колеса мягкие, его аж там зажало, он вообще никуда не, делел, не, дец, не делся. А сейчас у нас плана свести его на базу. И как вы думаете, какая проблемка? А проблемка мощная. Есть вероятность того, что мы его не довезем. А по одной простой причине, что вот у этого прицепа. Нету документов. К сожалению, нет документов, габаритов и все. Но это сельский прицеп. Возить дрова, всякую. Такую ерунду. Но нам больше нечего. Будем рисковать. Тихонечко-тихонечко, не нарушая правила, притормаживать и ехать до базы. Ну все, мужик благополучно доехал. Доехал до проезда. Нас никто не остановил. Так что будет контент, друзья. Будет скоро контент. Так что ждите вот наше родное производство. Ладно, всем пока-пока.